приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и это гороскоп для знаков близнецы весы и водолей на декабрь 2021 года это видео вы можете смотреть по своему солнечному знаку а также по знаку вашего асцендента для того чтобы быстро найти ваш знак вы можете воспользоваться таймингом, который есть в описании под этим видео. Близнецы, начнем с вас. Декабрь – это очень важный для вас месяц, поскольку происходит солнечное затмение в вашем секторе партнерства и взаимодействия с другими людьми. Это затмение произойдет 4 декабря, и оно может, скажем так, подвести вас к очень важному решению – по теме личной жизни стоит ли быть с этим человеком дальше не стоит это может быть ваш новый путь в профессиональном развитии так как седьмой дом отвечает за популярность за узнаваемость поэтому по данному затмению у вас есть возможность увеличить аудиторию людей которым интересны ваши услуги а также увеличить доверие людей по отношению к вам Влияние данного затмения усиливается еще и тем, что 1 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем десятом доме карьеры и жизненных целей. Поэтому ваши цели в этот период будут максимально интуитивно понятны. По Нептуну вам могут сниться сны в начале месяца, и вы будете прям видеть картинку своего будущего, могут приходить подсказки в виде каких-то не случайных случайностей. В общем-то, начало месяца очень, я бы даже сказала, мистическое время для вас, когда стоит обращать внимание на знаки и все, что происходит, не просто так. С 6 по 8 число Марс будет очень активным в плане аспектов. Он будет взаимодействовать с Плутоном и Юпитером. И в, этот, в это время он будет находиться в вашем секторе работы и рутины поэтому вот этот промежуток времени 6 по 8 число может быть для вас довольно напряженным в плане того что нужно будет выполнить большой объем работы да и в целом марс по 13 число будет находиться в вашем секторе работы поэтому однозначно вот первая половина месяца это очень такой трудоемкий для вас период когда Будет желание, скажем так, подогнать вот какие-то долги выполнить, большую часть работы, переделегировать, решить эти вопросы. То есть создается впечатление, что у вас есть желание разгрузить вторую половину месяца. И поэтому вы будете готовы взять на себя больше работы в первой половине. С 7 по 12 число Меркурий и Солнце будут в напряженном аспекте к Нептуну, и затронуты ваши такие важные дома, это сектор взаимодействия с людьми и сектор жизненной цели. Может быть такое, такой эффект в этот период, когда ваши желания не совпадают с желаниями вашего партнера, когда вы планируете что-то одно, а он видит развитие этой ситуации совершенно по-другому. Поэтому в указанный период времени может быть сложновато договориться, прийти к соглашению. Может быть сложно понимать людей, которые вас окружают. И вы можете в этот период тоже быть непонятны и непоняты. Поэтому в целом это неподходящее время для переговоров, для подписания важных бумаг и для деловых встреч. 11 и 25 число это даты, на которые стоит обратить особое внимание. Эти даты связаны с Венерой, которая на протяжении декабря, да еще и в январе следующего года находится в вашем восьмом секторе. Дело в том, что 11 числа Венера будет в соединении с Плутоном, и 25 тоже. Разница только в том, что 11 числа Венера будет двигаться вперед, а 25-го уже будет двигаться по пятнам. События этих дней могут быть взаимосвязаны. Они, эти дни могут быть очень эмоциональными для вас. Учтите, что могут быть финансовые траты большие в эти дни. Старайтесь по возможности не рисковать. Старайтесь по возможности быть аккуратнее, предусмотрительнее. И плюс может повышаться конфликтность в эти дни именно в отношениях. Поэтому важно все-таки стараться не переусердствовать в это время, поскольку соединение Венеры и Плутона обычно дает очень большой накал эмоций. И это такое довольно разрушающее влияние. Хотя в плане финансов... Это может давать прибыль, это может давать возможность извлечь эм, ресурсы из тех сфер, куда вы ранее инвестировали, над чем вы ранее очень много трудились. 13 числа Меркурий и Марс одновременно в один день меняют знаки. И это может делать энергии данного дня нестабильными, когда вы планируете одно, но планы меняются, когда могут срываться встречи или сделки, Поэтому на 13 число желательно тоже вот такие важные процессы не затевать. 14 числа Марс будет в соединении с Южным узлом в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это может давать какую-то очень глубокую ситуацию по теме отношений. Обычно Южный узел дает отсылку к прошлому. Поэтому может произойти значимая встреча с человеком из прошлого. Либо может произойти ситуация, которая вызовет эффект дежавю, будто бы ранее уже это с вами было. И когда вы начнете вспоминать, то действительно обнаружите, что да, было что-то похожее. В любом случае стоит опять-таки с вниманием и осторожностью относиться к новым контактам, связям. И помните, что это будет иметь серьезные последствия. То есть, если, например, в этот день начнутся отношения, то они будут сильно, серьезно влиять в дальнейшем на вашу жизнь. Это будут значимые отношения для вас. 19 числа будет полнолуние. В вашем знаке, дорогие близнецы, полнолуние — это всегда вот ощущение полной чаши. И для некоторых это возможность получить то, что они давно хотели, а для некоторых это ощущение, что все хватит с меня этого достаточно поэтому зависимо от того чем вы себя наполняли в последнее время вот при избыток этого вы и почувствуете поэтому данная полнолуние может дать вам возможность осознать вот, какие тенденции э, присутствуют в вашей жизни на данный момент времени и скорректировать то что вас не устраивает 19 числа в день полнолуния венера разворачивается в ретроградные движения и будет она идти по пятнам движении по 29 января 2022 года. И это период, когда в ваших финансах и в ваших отношениях будут происходить перемены, поскольку Венера движется по вашему восьмому сектору. Венера призывает вас быть более прагматичными, уравновешенными в плане отношений, Смотреть на шаг вперед, обращать внимание не только на то, что сейчас происходит, но и задумываться, как эти события и ваши решения повлияют на вас в дальнейшем. Это действительно необходимость просчитывать свои финансовые решения наперед, то есть с пониманием относиться, как это проиграется в дальнейшем. Поэтому, скажем так, это влияние учит вас быть дальновидными и действовать не под эмоциями, не под влиянием эмоций, а руководствоваться логикой и здравым смыслом. Это будет для вас очень важно в ближайшее время. 24 числа Сатурн будет делать квадратуру Курану. Это важнейший аспект декабря, да и в целом это важнейший аспект всего первого года. И, к слову, он продолжит свое влияние и в следующем, втором году. Это третий уже аспект квадратуры между этими планетами. Первый раз это произошло в феврале, второй раз в июне, и вот третий раз напоследок в декабре. Напоследок в 2021 году. И поэтому стоит э, тоже прослеживать тенденцию, какие ситуации возникали у вас в эти периоды. Но вообще данная квадратура затрагивает э, те дома в вашей карте, которые отвечают за бумажные дела, дальние поездки, юридическое оформление, э, сторону закона да, в вашей жизни, насколько закон присутствует в вашей жизни. Это может быть необходимостью регулировать какие-то вопросы например, оплатить налоги или более вот так легализировать вашу деятельность. В любом случае, данная квадратура, с одной стороны, заставит вас увидеть какие-то недочеты в вашей работе и покритиковать себя. С другой стороны, вы сможете также оценить, какую работу вы проделали на протяжении этого года 29 30 числа будет очень интересное соединение плутона ретроградной венеры и вашего управителя меркурия в вашем восьмом доме это может быть очень важное решение по теме финансов по теме отношений это необходимость сесть за стол приговоров высказать свою точку зрения услышать точку зрения партнера и вот э, возможность быть в диалоге очень важна для вас в этом месяце, нельзя только на своей точке зрения заострять внимание, нужно обязательно все обсуждать, это будет правильное решение. И наконец 29 числа Юпитер переходит в рыбы, это положительное событие, поскольку Юпитер в рыбах э, силен. И он переходит в ваш десятый сектор карьеры жизненных целей. Он естественным образом будет увеличивать ваши амбиции, узнаваемость. Люди будут вас больше уважать. Это прекрасное положение для такого пикового развития в вашей профессиональной сфере. Поэтому 2021 год был для вас важным, но 2022 год, год откроет перед вами еще большие возможности и перспективы ну что ж на этом буду заканчивать данное видео обязательно пишите комментарии ставьте лайки этому видео и до скорых новых встреч пока пока весы рассмотрим ваш декабрь и самые важные, ключевые астрологические события этого месяца и также их влияние на ваш знак Зодиака. Итак, первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно же, солнечное затмение, которое произойдет 4 декабря. Это затмение будет в вашем третьем секторе, который отвечает за коммуникацию, окружение, поездки, обучение. То есть, по сути, фокус внимания идет на интеллектуальной сфере вашей жизни. Это очень благоприятное затмение для тех, чья деятельность связана с темой информации, обучения, общения с людьми. Это период, когда могут возникать новые идеи по поводу вашей жизни дальнейшей. Это... Могут быть новые контакты, полезные знакомства. Да и в целом это может давать желание обновить ваше окружение и начать общаться с теми людьми, с кем вам максимально комфортно. 1 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем секторе работы и здоровья. И это может немножко так замедлять вашу трудовую деятельность. Нептун не то чтобы лень дает, но такое тоже часто бывает. Он больше заставляет работать, находясь в гармонии с собой. Это не планета трудоголизма, это планета, которая дает возможность совмещать отдых и работу. Поэтому, скорее всего, вы будете выбирать такой экологичный способ работать. Да? И это влияние распространяется и на конец ноября, и почти на весь декабрь месяц. Поэтому учтите, что это не самое подходящее время для больших нагрузок, для супер огромных амбиций. Это наоборот период, когда нужно жить в своем темпе, в своем ритме, обращая внимание на возможности своего организма. С 6 по 8 число Марс будет в аспекте к Плутону и Юпитеру. И это может давать вам денежные траты, необходимое что-то купить, кому-то помочь, во что-то вложить деньги, поскольку Марс находится в вашем секторе финансов. И к слову, эти траты это тема, которая будет для вас актуальна вплоть до 13 числа пока Марс не поменяет знак и не перейдет в ваш третий сектор. С 7 по 12 число Меркурий будет из с Солнцем вместе в квадратуре к Нептуну и затронут ваш сектор коммуникации и шестой сектор работы. Это может давать поездку по работе, это может давать необходимость обсуждать какие-то проекты на рабочем месте, но важно понимать, что Нептун максимально будет затуманивать этот процесс, может быть сложновато договориться, несмотря на то, что нужно будет да, найти точки соприкосновения. Поэтому важно понимать вот эти тенденции, не спешить с принятием решений, не спешите делать выводы, старайтесь вот сквозь этот туман Нептуна рассмотреть все-таки, что же происходит вокруг вас на самом деле 11 и 25 число взаимосвязаны между собой поскольку в эти дни будет соединение венеры и плутона разница лишь в том что 11 числа венера будет двигаться вперед а 25 она будет уже ретроградной и это может давать события очень эмоциональные и так как венера в вашем четвертом секторе семьи и недвижимости то эмоции могут быть связаны именно с этими темами. Это может быть необходимость финансовой помощи кому-то из членов семьи. Это может быть необходимость или желание вложить деньги в ремонт, в переезд. Или это, скажем так, принятие решений по поводу ваших семейных финансов, во что вы хотите эти деньги вложить, как вы хотите ими распорядиться. В любом случае... Аспекты эти не предполагают молниеносных действий. Это решение, которое должно созреть внутри. Это ситуация, которую вам нужно будет рассмотреть с разных сторон, прежде чем вы придете к определенному выводу. 13 число ⁇ это дата такая нестабильная, переходная, поскольку Меркурий и Марс одновременно меняют знаки. Это может давать такой рассеянный ум. И не согласованные действия. Когда вы планируете одно, получается другое. Когда сделки могут взрываться, когда встречи могут отменяться. Поэтому очень важно не планировать важные задачи, особенно начало вот какой-то цепочки действий на эту дату. 14 числа Марс будет соединение с Южным узлом в вашем третьем секторе. В этот день нужно быть поаккуратнее на дороге, в транспорте, а также день довольно-таки конфликтным может оказаться. Но в любом случае соединение Марса и Южного узла дает отсылку к событиям, которые происходили уже в вашей жизни когда-то. Это какие-то моменты связанное с вашим прошлым, это может быть встреча с человеком, которого вы уже давно знаете, или необходимость поставить точку в конфликте, который тянется в вашей жизни уже давно, или необходимость разобраться в какой-то ситуации, которая вас тоже беспокоит уже не первый день. 19 числа будет полнолуние в близнецах в вашем девятом секторе. Это полнолуние будет по ощущениям, как возможность открыть для себя новые горизонты. Это возможность посмотреть на любую ситуацию в вашей жизни под иным углом, найти решение, стать самому для себя вот таким мудрым учителем, дать самому себе советы, и подсказку. Поэтому очень важно отслеживать, какие мысли приходят в этот период. Может состояться какой-то совершенно обычный разговор, но он... Выведет вас на какую-то важную тему, и это будет для вас очень значимой подсказкой. Также в этом месяце по затмению и по данному полнолунию активно у вас ось третий, девятый дом это ось поездок и путешествий, поэтому данная тема может быть для вас очень актуальна, как минимум, поездка куда-то недалеко. Но на какой-то период времени, чтобы вы прочувствовали вот этот путь, чтобы вы насладились обновлением обстановки. Важно то, что в день полнолуния ваш управитель Венера разворачивается в ретроградные движения по 29 января 2022 года. И это очень значимый для вас период, поскольку Венера разворачивается раз в полтора года и в этот раз она разворачивается в соединении с Плутоном. Это яркое указание на серьезные перемены, которые происходят внутри вас. Вы хотите меняться, вы хотите меняться в корне, поскольку Венера ретроградная будет в четвертом секторе. Это сектор основ нашей жизни, фундамента. Вы можете в этот период работать даже над установками из детства, над установками, которые касаются отношений с родителями. Это может быть проработка страхов, связанных с семьей, почему вы боитесь создавать семью или почему вы боитесь иметь детей. В целом, это период, я бы сказала, даже откровения с самим собой, когда вы будете узнавать о себе очень многое, и важно вот с этой информацией тоже правильно работать. И к тому же это большая необходимость быть в безопасности вас будет тянуть вот быть в таком максимальном комфорте с теми людьми, кто вам очень близок, с кем вам хорошо, в том месте, где вам хорошо. Пусть это не будет шумно, пусть это не будет большое количество людей, но только самые близкие и с кем вам максимально комфортно. 24 числа Сатурн будет делать квадратуру к Урану, это уже третий аспект – за 2021 год, но это главный аспект этого года, и он продолжит свое влияние еще в следующем году. В целом квадратура Сатурна и Урана была в феврале, потом в июне и вот третий раз в декабре месяце. Этот аспект дает финансовые траты, связанные с темой вашего хобби, увлечения. Это траты на развлечения, на какие-то мероприятия, желание свою жизнь разнообразить, вы готовы в это финансово вложиться. Это могут быть инвестиции в развитие вашего хобби, или вашего бизнеса, или любимого дела. В любом случае это желание изменить свою жизнь, и вы готовы на это тратиться, вы готовы в это вложиться. Поэтому может под конец года быть даже момент самокритики, когда вот вы вспоминаете, какие цели вы ставили перед собой в начале года и понимаете, насколько вы к этому пришли или нет. И критика — это нормально по данному аспекту, но важно тоже в этом состоянии не застревать. Важно ставить перед собой задачи. Не стоит эмоционально этот аспект воспринимать. Воспринимать это как вот необходимость составить список, план и действовать по нему. С 29 по 30 число будет очень важный для вас период, поскольку ваш управитель Венера, будучи ретроградной, соединится с Меркурием и Плутоном. Это говорит о необходимости коммуницировать в этот период, о необходимости слушать и слышать самых близких и родных. Это необходимость получать поддержку, но также это может быть решение важных финансовых вопросов. Это могут быть какие-то перемены, которые происходят в жизни вашей семьи, кого-то из члена вашей семьи, и вам нужно будет это все обсуждать, адаптироваться всем вместе к этим переменам. Поэтому время очень такое личное. Вот особенно вторая половина декабря – это очень личный период, Многое может проходить за закрытыми дверьми, будто бы. То есть окружающие могут даже не подозревать, что же на самом деле происходит в вашей жизни. 29 числа Юпитер переходит в Рыбы, и это хороший транзит. Он переходит в ваш шестой сектор и даст вам возможность вырасти в профессиональном плане, повысить свой статус на рабочем месте. Это может быть возможность выйти на новую должность или устроиться на новую фирму, новую компанию. Амбиции ваши, желания могут в плане работы тоже возрастать. Главное не брать на себя больше, чем вы можете вытянуть. Кстати, на моем канале есть отдельное видео, в которых более подробно можно узнать ту или иную информацию. Это в частности видео о развороте Венеры, это видео о квадратуре урана и сатурна а также это гороскопы для каждого знака на весь 22 год так что приглашаю вас к просмотру спасибо за просмотр этого видео не забывайте писать комментарии ставить лайки это очень важно и будем на связи всем пока пока водолей декабрь начинается с очень важного события это коридор затмений и, конечно же солнечное затмение в вашем одиннадцатом секторе это затмение будет сильно влиять на тех кто занимается развитием своим в соцсетях для тех кто выходит в онлайн или уже вышел для тех кто на данный момент времени так или иначе связан с темой покупок например в онлайне или с темой проведения онлайн эфиров в любом случае одиннадцатый дом это также наши единомышленники группы коллективы поэтому данное затмение может подтолкнуть вас к смене коллектива к тому чтобы обновить свое окружение с кем вы общаетесь это может быть какое-то интересное мероприятие, которое поможет вам познакомиться с новыми людьми. Также обычно по затмению в 11 секторе происходит возможность реализовать какую-то важную тему, получить результат. И это может быть какое-то достижение, к которому вы очень долго шли. И наконец-то это случится, это произойдет в вашей жизни. Но, как правило, если что-то сбывается по 11 дому, то сразу же мы ставим перед собой новые цели, мы больше думаем о том, как будет дальше. Поэтому по данному затмению очень хорошо планировать, строить планы на будущее. Кстати, 1 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем секторе финансов, и это может дать тоже исполнение мечты, связанной с доходами. Это может быть то, что вы начнете мечтать о новых каких-то важных покупках или о новой ступени в финансовом развитии. То есть начало месяца очень интересные для вас и многовещающие. 6-8 числа Марс будет в напряженных аспектах к Юпитеру и Плутону и он находится в вашем десятом доме в это время. Это период принятия важных решений, с одной стороны, вы будете отсекать все ненужное с другой стороны то что дает рост и развитие вы будете готовы в этом направлении идти дальше важные решения по финансам тоже будут в этот период с 7 по 12 число Меркурий и солнце будут в напряженном аспекте к Нептуну и будет затронут ваш сектор финансов может быть такое ощущение что ожидание не совпадают с реальностью по теме финансов вам может показаться что вы допустили ошибку или что у вас кто-то пытается обмануть будьте повнимательнее в этот период все хорошо подсчитывайте и не решайте финансовые вопросы когда вы не выспаны или когда вы куда-то спешите 11-25 числа будут повторяющиеся аспекты они очень важны эти даты могут быть по событиям, по эмоциональному фону очень связаны между собой. Это будет соединение Венеры и Плутона. Только 11 числа Венера будет двигаться вперед, а 25 она уже будет идти по пятнам. И все это время Венера Плутон в вашем двенадцатом доме, поэтому могут всплывать на поверхность какие-то страхи, связанные с темой личных отношений, с темой финансов с темой вашей чувственной сферы, возможно, вы какие-то моменты блокировали, не позволяли этому проявляться, возможно, вы слишком сосредоточены на работе и забываете отдыхать, забываете уделять время себе и близким. Венера будет обращать ваше внимание именно на эти вопросы, поэтому в период ее ретроградности с 19 декабря 2021 по 29 января 2022 вам нужно больше времени проводить с семьей, больше отдыхать для того, чтобы укрепить отношения, которые могли быть к этому времени расшатаны, так как вы им мало уделяли внимания. 13 числа переходная дата, поскольку Меркурий и Марс одновременно меняют знак. Этот день очень нестабильный в эмоциональном плане, мысли могут путаться, действия тоже не согласованы поэтому день не подходящий для того чтобы начинать что-то новое или для того чтобы инициировать какие-то важные изменения в вашей жизни 14 числа марс будет соединение с южным узлом в вашем 11 доме это может дать инициативу э, с кем-то встретиться кого-то увидеть это может дать встречу с другом из вашего детства или с человеком которого вы знали давно э, это какое-то очень важное событие которое повлияет на ваши проекты на то как вы ведете дела и на ваши дальнейшие планы 19 числа будет полнолуние в близнецах в вашем пятом секторе любви детей и творчества и это полнолуние очень ярко покажет вам что вам нужно больше времени уделять детям семье это может быть необходимо съездить куда-то вместе на отдых тем более что в день полнолуния Венера разворачивается в ретроградные движения поэтому будет вот такое яркое ощущение, что пора сбавить темпы, сбавить обороты и фокус внимания с работы и развития немножко сместить. Но это будут также и новые идеи по поводу вашего творческого развития и реализации. Это может быть период, когда произойдет что-то очень радостное, то, что, скажем так вас взбодрит и это будет положительным образом влиять на ваше настроение 24 числа будет квадратура Сатурна и Урана это важный аспект всего 21 -го года он продолжит свое влияние еще и в 22 году и это уже третья квадратура за год первый раз она была в феврале потом в июне и вот третий раз в декабре Данная квадратура затрагивает ваш первый и четвертый дом. Это сектор вашей личности, а также сектор семьи. Возможно, на протяжении этого года вы находились в конфликте с семьей, либо вы как-то разделили обязанности и не контактировали, либо вы считали, что если бы не семья, вы успели бы больше, либо вам было сложно сочетать свое личное развитие и... Помощь, в решении семейных вопросов либо вам не хватало вот какой-то определенности в плане того где бы вы хотели жить в любом случае данная квадратура поможет вам увидеть проблематику этого периода длиной в год но и увидеть вашу проделанную работу поэтому будет такое двоякое ощущение с одной стороны есть за что себя похвалить с другой стороны есть себя за что и поругать это нормально, главное сделайте выводы и ставьте правильные цели на следующий год. В этих целях должно присутствовать равновесие и баланс. 29-30 числа очень интересный период, поскольку будет соединение ретроградной Венеры, Меркурия и Плутона в вашем 12 доме. И это может давать какой-то момент, когда слетают маски, когда вы видите истинное лицо, отношение людей к вам. Это может давать ситуацию, когда вот какая-то тайна станет явной, когда вы узнаете о какой-то информации, которая была ранее скрыта от вас. В целом, это очень хороший период для того, чтобы разобраться в себе. И, наконец, 29 числа произойдет очень положительное событие. Юпитер переходит в ваш сектор финансов и самооценки. И этим он увеличивает амбиции и ваше ощущение, что вы можете многое. Вы можете многое себе позволить. Это даст желание тратить. Если до этого было желание зарабатывать, то сейчас будет желание тратить и позволять себе то, что вы раньше не позволяли. И влияние Юпитера будет распространяться на вас и на вашу финансовую сферу еще продолжительное время в 22 году ну что ж на этом буду заканчивать данное видео я очень надеюсь что оно окажется для вас полезным обязательно подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки комментарии это очень важно для развития канала для того чтобы ролики выходили чаще будем с вами на связи всем пока пока